В Америке создали полностью невидимый истребитель шестого поколения. Это самое опасное оружие США, ведь новый самолет невозможно заметить ни глазом, ни радаром. Он способен находиться буквально над врагом и обрушить всю мощь своего смертоносного арсенала. Бомбы, ракеты только за несколько секунд стереть город с поверхности Земли. К тому же новый истребитель может управлять целой армией кораблей и самолетов, становясь невидимым воздушным командным центром. Программа по созданию FXX стартовала в 2012 году. Ее главная цель была разработать пилотируемый малозаметный истребитель шестого поколения. Самолет должен был получиться просто хорошим, немного лучше всего имеющегося. Но с каждым годом технологии становились мощнее, а требования к новому истребителю выросли еще больше. Именно так появился невидимый FXX с мощнейшим оружием на борту. Это истребитель шестого поколения способен выполнять самые сложные воздушные задания на скорости 3100 км в час. Только представьте, чтобы добраться из Вашингтона до Нью-Йорка, ему понадобится всего 15 минут. Но он может пролететь гораздо дальше, например до Пекина, на что нужно всего 2 часа. Останется только прихватить пару мощных бомб на всякий случай. Вторая фишка FXX заключается в полной невидимости. За последние десятилетия развития технологий в направлении малозаметности позволил инженерам создать множество видов этой самой невидимости. Есть более пяти способов достичь нужного эффекта, например, можно использовать специальную обшивку с экранами и камерами, которые создают эффект ошибочной невидимости, транслируя нужное изображение по всему корпусу самолета, однако у этого метода есть большой минус. Да мы можем создать невидимый для глаза истребитель, однако радары все еще будут его видеть как на ладони, а вот следующий вариант гораздо интереснее. Нужно всего лишь создать материал, способный поглощать и волны радаров, и лучи светового спектра, ну или хотя бы их искажать. Именно по этой технологии и создан FAXX. Чтобы добиться нужного эффекта, разработчикам пришлось создать особый материал, способный изменять направление и скорость света, проходящие через истребитель. При таком подходе создается оболочка, поглощающая свет, окружающие объекты и скрывающие его от внешнего наблюдения. Этот истребитель будет базовым самолетом для нанесения ударов, он будет основной частью сил США. Но зачем нужно было создавать такие сложные технологии? Конечно же для мощнейших и сокрушительных атак, ведь f -X -X несет на борту более десятка сверхзвуковых маневрирующих снарядов общим весом 3000 килограммов. Они втрое быстрее скорости звука и могут уничтожить противника даже без использования боеголовки, просто за счет кинетической энергии. Не забыли я о бомбах, истребитель переносит 6 кассетных боеприпасов или одну ядерную бомбу на самый страшный случай. Будущее оружие может выглядеть совсем иначе, чем то, как оно выглядит сегодня, поэтому мы рассматриваем варианты создания гибких отсеков полезной нагрузки с различными содержащимися в нем ракетами. Дроны-камикадзе также есть на борту, и используются они для штурма позиций противника, а беспилотники-разведчики соберут все данные о местности и отправят их прямо в шлем пилота. Только вот шлем необычный, а представляет собой систему с искусственным интеллектом, которая поможет пилоту в ситуациях, когда тот на грани своих возможностей или находится в состоянии сильного стресса. Умный шлем собирает все данные о пилоте и создает на этой основе искусственного двойника полную цифровую копию человека, который может взять на себя контроль полета в самый сложный момент. Мы рассматриваем все, начиная с областей полетных систем и технологии аккумуляторов для использования гораздо меньшего количества гидравлики в кабине. Хотим использовать дополненную реальность и стараемся убрать как можно больше аппаратного обеспечения из кабины пилота. FXX должен стать невидимым летающим командным центром, настоящим оплотом армии США на случай ядерной войны, и это факт. Технология передачи данных позаимствована у самолетов судного дня и улучшена в несколько десятков раз. Истребитель шестого поколения сможет командовать всей армией США из любой точки мира, направить артиллерию на противника, дать команду подлодкам выпускать ядерные ракеты или просто координировать другие самолеты вот на что способен FXX, но его еще и модернизировать можно. Основная идея творцов – построить новый истребитель с системами, которые можно будет улучшать так же просто, как загружать приложение на смартфон. В перспективе это даст FXX возможность постоянно оставаться актуальным и быстро адаптироваться под конкретные задачи. Пилот может просто скачать необходимые настройки и на автопилоте лететь в бой, зная, что самолет полностью подготовлен даже к самым сложным условиям. Окружающая среда меняется, и, следовательно, и угрозы меняются, поэтому мы смотрим на энергетическое и лазерное оружие. Оно уже есть на кораблях, и другие страны также инвестируют в эту сферу. Наши партнеры хотят попытаться интегрировать лазеры на воздушную платформу, чтобы это был первый скоростной реактивный самолет с лазерной энергетическим оружием. Если мы уже говорим о новейших самолетах, способных разрушать целые страны, стоит сказать и о еще одной разработке США. Представьте самолет, один грамм которого стоит вдвое дороже золота, а его боевая мощность позволяет снести несколько городов за вылет. Самолет способен пролететь через весь мир и доставить в любую точку огромную ядерную бомбу. Вообразили, так вот недавно Америка выпустила именно такой летательный аппарат. Это самый дорогой и самый мощный бомбардировщик в мире, который может не только нести разрушение, но и оставаться при этом недоступным для контратак. Его невозможно сбить, ведь он использует системы электромагнитных волн, рассеивает самое сильное лазерное оружие, да еще и находит цели, даже если они скрыты. Ах да, ко всему этому этот гигант является полностью беспилотным. B-21 Райдер – это первый новый бомбардировщик за последние 30 лет. Над его созданием работали лучшие головы Пентагона, и они вложили в это дело все свои силы и знания, они буквально пол полжизни потратили на разработку этого аппарата. А в итоге получился малозаметный сверхмощный самолет, способен выполнять задачи на высоте 18 тысяч М на одной заправке. Он пролетает 12 тысяч КМ и делает это со скоростью 2000 км в час. Это ли не сказка? Райдер всем своим видом показывает возможную силу авиации. Он словно кадр из фантастического фильма. И удивительно, что такое оружие существует в реальности. Сначала самолет создавали с одной целью долететь к любой точке мира и сбросить там атомную бомбу в случае, если кто-то грозит Америке. В этом смысле B-21 может быть эффективнее сотни обычных самолетов. Основное оружие находится в оружейном отсеке под самолетом, где мы несем 6 ракет средней дальности ей бомбы с радиолокационным наведением. Однако, чтобы выполнять свою задачу, ему нужна максимальная скрытость. Для ее достижения одной только особой формы бомбардировщика недостаточно, поэтому разработчики решили использовать уже созданную ими технологию, которую применили еще на предшественнике в виде B2 Spirit. Тогда для него впервые был разработан и использован уникальный химический состав, которым покрывают весь корпус, он способен поглощать радиоволны и тем самым скрывать бомбардировщик. Эта технология и дала начало всем известному стелс-покрытию, однако была и огромная проблема в таком методе скрытности. Дело в том, что состав оказался совсем неустойчивым к воде и под дождем вся невидимость просто смывалась, приходилось каждый раз заново наносить покрытие, чтобы хоть как-то решить эту проблему. И именно здесь на помощь уже новому райдеру пришла именно та технология преломления, что и на FFAXX. К тому же он получил массу новых полезных функций, которые сделали бомбардировщик еще более сильным. Положение самолета в полете постоянно контролируется сложной электронной системой, связанной со всеми поверхностями и двигателями. Всему этому способствует продвинутый искусственный интеллект, благодаря которому райдер имеет возможность управлять удаленно. Мы должны были что-то сделать, чтобы снизить стоимость этих самолетов до разумного уровня. Беспилотный бомбардировщик вооружен ядерными боеприпасами звучит одновременно увлекательно и крайне угрожающе. Насколько бы крутым ни был искусственный интеллект, он все равно несет в себе множество противоречивых моментов. Несомненно, возможности беспилотного управления открывают новые горизонты перед военными. Такие аппараты можно посылать в бой в самую гущу событий, не боясь за жизнь пилота. К тому же искусственный интеллект никогда не устает и не склонен ошибаться, как обычный человек, но вот в чем заковыка. Не так давно группа ученых обнаружили подлинное сознание в нейросети, а некоторые работы от Boston Микс даже проявляли агрессию по отношению к человеку. Это может свидетельствовать только об одном – затея дать работам оружие может стать огромной проблемой для человечества. К тому же арсенал вооружения самолета более чем значительный. Главное, чем хвалятся разработчики, ядерная бомбардировка ИБИ-21 справляется с этой задачей лучше всех. Больше не нужно использовать огромные ракетные носители, которые очень легко сбить. Атомный удар можно доставить в любую точку мира очень быстро и очень эффективно. На втором месте по разрушениям – ковровая бомбардировка. Именно Райдер может осуществить такой сценарий, и напоследок для более точечных боевых заданий хорошо подойдет управляемая авиационная бомба, которая находит свою цель где угодно даже если она спрятана в тумане. Новенький Райдер и FXX станут самым страшным оружием современности, и это новый виток в развитии авиации США.